Как красной слезы Но и на налиться желанно В небе светлой росы Стал закат мой нежданно А из небе летит Над полями Настя. Все сейчас говорит, все сейчас говорит. Где же ты, мое счастье? Свой бокал подниму со слезою золотой. Птицы даль полечу, я не болен тобою. Рожь играет волной. Как душа моя в гневе впредь тебе я чужой пред тебе я чужой Пусть уносит все ветер Я забуду слова, что ты мне говорила Станешь пред меня Как ваза разбита Подкры... За верой была надо мною напрасно Понял в жизни одно, что любовь вся прекрасна Если ветром гони, по просторам ненастья За бедой не гонись, а дожди свое счастье